Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу показать три способа заработка криптовалюты без вложений. Да, заработок небольшой, но он без вложений, денег от вас не требуется, только время и желание зарабатывать деньги. Кому этот заработок маленький, не устраивает, зарабатывайте с вложениями. Никто ж вас не заставляет, я просто вот Хочу вам показать, где можно заработать криптовалюту без вложений. С вложениями вот вышел сайт, у меня здесь фастик, он только запустился, можно смело сюда зайти и заработать здесь криптовалюту TRX с вложениями. Также есть компания Аврора, которая будет работать этот год и следующий год будет работать с вложениями. Здесь окупаемость 4 месяца. Также Можете сюда зайти, проинвестировать и заработать денег. Также я вот сейчас из жизни своей наблюдаю такую историю. Я вот сейчас не работаю, чисто работаю в интернете. И у меня есть на данный момент деньги. Люди, с которыми я общаюсь, они работают на заводах, живя за границей, и у них нету постоянно денег. Как это так? Вот они работают на заводах, ходят там по... 8 по 12 часов работают у них нету денег я сижу дома на жопе ровно работаю за компьютером да, я не постоянно работаю но у меня есть деньги, я зарабатываю вот друзья делаете выводы смотрите первый кран он недавно запустился может неделю работает на Ютубе от коллег блогеров я уже видел здесь выплаты он платит и Здесь можно зарабатывать без вложений, также можно зарабатывать с вложениями. И здесь есть партнерская программа, она вот здесь написана вот 12 процентов, то есть 12 процентов я так понимаю буду зарабатывать от каждого вашего сбора с этого крана. Либо же вы здесь можете сделать апгрейд и зарабатывать с вложениями. Ну в дальнейшем я еще подумаю, возможно я здесь буду зарабатывать из вложениями. Здесь вот первый дом. Он стоит вот 0.05 BNB, далее вот покруче дом он стоит 0.2 BNB, далее вот 0.5 BNB, далее вот 1 BNB, ну и заработки здесь, естественно, увеличиваются, это что касается с вложениями, здесь инвестиция работает 12, 19 дней. Без вложения мы заходим, нажимаем кнопочку клей, разгадываем здесь капчу. Она здесь вообще не трудная. И наши вот э, Сатошики BNB перечисляются нам вот, э, на баланс. Минимальный вывод здесь 0.205 BNB. Я сюда поставил кошелек Binance. Здесь регистрация простейшая. Вставляете кошелек э, BNB и зарабатываете. И вот здесь с этого домика когда набежала вот 550 BNB, нам нужно нажать кнопочку Claim. Люди пишут, самому здесь можно минималку набрать 5-6 дней. Также вот второй кранчик есть. И пока не забыл, я оставлю вот ссылку на сайт. Здесь будет два крана. Вот BNB, далее CryptoWin и вот Bucks. Вы переходите вот на страницу в YouTube и там будет ссылка на данный Букс. Он тоже платит, все экраны платят. Сейчас вот я даже сделаю выплаты. Вот второй экран Криптовин. Здесь также есть кнопочка Faucet. Вы заходите сюда, разгадываете капчу и зарабатываете от, от одной сатоши до 6 сатош. И это можно делать, кажется, раз вот в 15 минут. Здесь вот у меня на балансе есть немного сатошиков. Я вам сейчас покажу, как я здесь вывожу. Также в этом кране также можно инвестировать. Я здесь сделал инвестицию. Вот сейчас давайте выведем. В ставим пароль и нажимаю кнопочку ⁇ Вывод ⁇ Итак, вот выплата в обработке. Ну, выплаты здесь инстантом. Вот видите, вот мои выплаты 5900 семьсот, 9300, 5700, 2300 сатош. Вот мой кошелек FaucetPay. Последняя выплата. вот Какая была? 5900 сатош. Да? Давайте сейчас обновим страничку. Крипто кошелек FaucetPay. Также в описании под видео есть у меня ссылка для регистрации. И вот она выплата. 5900 сатош. И вот мои все выплаты. Видим вот. Криптовин, криптовин. Все платится. Все четко. Если сумма свыше 10 тысяч, то выплата немножко дольше занимает по времени. У меня такое было, я написал администрацию, он мне все-все объяснил. И здесь также можно без вложений, либо же вот проинвестировать, здесь написано под 126 годовых. У меня здесь куплены акции, вот заходим в акции. Здесь у меня вот 164 акции. Я с них зарабатываю, комиссию, все платится, все классно. Да, был такой кранчик, еще один, в который я также купил акции, но он не платит. Но вот этот кран я могу вам смело рекомендовать, так как здесь, ну, сами видите, я вот здесь получаю выплаты. Вот криптовин, криптовин, криптовин и дальше вот. Есть тут история, нету. Нет тут истории, ну, я бы дальше показал. Я уже с него, наверное, получаю месяца 2-3 выплаты, Также Здесь и трафик хороший У кого есть Сатоши, можете преувеличивать Видите? Он чуть-чуть упал, но кран он платит И еще здесь ну, Я от вас даже партнерку не получу Потому что здесь нужно быть активным ну, Сами понимаете Когда очень, очень много всего То активным везде получается, Не получается быть И третий кран это букс Про который вот На сайте есть видео кто хочет здесь заработать, посмотрите внимательно видео, вот, перейдите на YouTube, посмотрите видео, и там будет ссылка для регистрации. И этот он тоже платит минимальная выплата здесь 10 лишь Сатош. Вот я раз выводил, два выводил, три выводил, и вот э, четыре я здесь выводил. И скоро вот наберется у меня еще минималка, также выведу отсюда сатоши, здесь также есть. Кран, где можно зарабатывать без вложений, и здесь можно выполнять разные задачи. В общем, друзья, вот такая информация на сайте все, все будут подробности, все ссылки. Переходите, ознакомляйтесь и зарабатывайте. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.